Вот такой у нас костерок тут. Что, пилить-то надо будет сейчас еще? Что надо? Пилить-то надо сегодня еще? Да. Ладно, сейчас-то, да. Надо. что тут Дальше. уже морковку, картошку добавил, да? Все, уже картошку. Лук-то добавлял? О, лук, соль. А тушенку? А тушенку потом, да? Раньше. А зелень потом, да, в конце? Зелень еще? Там зелень еще есть, да. В конце. зелень наверное в конце добавляют обычно, ну, да. чтобы она сильно не разварилась, чтобы витамины это сохранились. вот тут вот что как-то вот издалека то тут, тут не видно вот темноте то вот с этой стороны надо снимать. не сгорела? а? не сгорела?